Формируем Прошу. Прошу. Прошу. Прошу. Прошу. 25 раз, считаем до 5, глубокий вдох, выдох, мейкфейс всегда везде и с удовольствием, Вилла Вика.